Здравствуйте, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Я продолжаю записывать видео из серии ⁇ Автоматизация Facebook ⁇ ролики, посвященные скриптам для социальной сети Facebook. Скриптам, которые позволяют автоматизировать рутинные действия в этой социальной сети и более быстро и более просто раскручивать профиль в социальной сети Facebook. Все ранее записанные видео собраны в плейлисте, который так и называется «Автоматизация Facebook скрипты для Facebook». В плейлисте находятся видео о скриптах, которыми я пользуюсь и видео, с которого я рекомендую начать просмотр роликов видео в котором я рассказываю как создаются профили мазилы как настраивается само расширение макрос и как настраиваются прокси в этом ролике я расскажу о двух скриптах один добавляет друзья участников групп позволяет вам набрать друзей в профиль и второй скрипт принимает заявки в друзья как я уже говорил эти два скрипта объединены в группу эти два скрипта как и все о которых я записывал ролики продаются стоят два этих скрипта 250 рублей по всем вопросам приобретению скриптов пишите пожалуйста мне контакты находятся в описании этого видео два этих скрипта очень просты в использовании эти два скрипта работают очень стабильно то есть с момента их написания они ни разу не исправлялись то есть не вносились никакие правки вот скрипт, о котором я завтра, надеюсь, напишу видео, скрипт, который постит по группам, ну уж чересчур часто обновляется и исправляется. Эти два скрипта, как я уже сказал, работают очень стабильно и надежно. Итак, для того, чтобы начать набирать друзей в профиль, то есть использовать скрипт добавления в друзья, вам необходимо открыть какую-то группу, ну, например, можете открыть список своих групп, выбрать... Группу тематическую, ну, по вашей тематике. Ну, например, группа «Недвижимость». Открыть в этой группе список ее участников. Вот, участники этой группы. И запустить скрипт. Вы должны сказать скрипту, какое количество участников из этой группы необходимо пригласить. То есть в количестве «Макс» вы, например, можете написать «11». И скрипт пошлет приглашение 11 участникам этой группы, ну, начиная с первого человечка. Если вы из этой группы уже кого-то приглашали, друзья, вот обратите внимание, я как раз открыл группу, где я уже приглашал. То есть эти люди, которые показываются в начале списка участников, уже являются моими друзьями. Вот только ниже появляются участники группы, которых я могу добавить, друзья. То есть из этой группы мне, конечно, надо приглашать не с первого человека, а, например, с 30 человека. Для того, чтобы пригласить именно, начиная вот с 30-го участника этой группы, вы можете их, конечно, посчитать, можете просто на глаз прикинуть. Я думаю, что 30 или 40 участник. Вы должны внести незначительное исправление в скрипт. Правой кнопочкой по скрипту «Редактировать» и смотрим, с какого пользователя начинать. Вот <coughs> Последний раз я приглашал сотового пользователя из какой-то группы. Из этой группы я могу начать приглашать, например, с сорокового человека, чтобы не тратить время на обход людей, которые и так уже являются моими друзьями. Но, как я говорил раньше, во всех скриптах, которыми я пользуюсь, используется рандомная задержка между приглашениями. Я вам рекомендую ее делать достаточно большой, чтобы опять же не привлекать внимание к, к своему профилю. Здесь стоит минимальная 12, максимальная 30. Ну, для записи этого ролика, в принципе, хватит. Нажимаю Save и все настройки скрипта закончены. Теперь скрипт будет приглашать, начиная с 40 участника из этого списка и пошлет приглашение 11 участникам этой группы. Нажимаю на кнопочку Воспроизвести. И скрипт начинает работать. Если вы хотите контролировать работу скрипта, я это, конечно, не рекомендую делать, вы можете подвигать папку и увидеть, что скрипт нажимает на кнопочки добавления в друзья. Но я не рекомендую вам это делать, если вы в чем-то сомневаетесь. У Facebook есть журнал работы. То есть по окончании работы скрипта вы можете войти в журнал работы и увидите, что вы делали в этом сеансе. Вы увидите отправленные заявки в друзья, подтвержденные приглашения в друзья, то, что вы нажимали лайки и так далее. То есть скрипт абсолютно работающий, проверенный, контролировать его я вам не рекомендую. Вообще все... Движение мышкой, когда работает скрипт iMacros, все-таки не рекомендуется делать, вы просто-напросто не помогаете, а сбиваете э, работу этого скрипта. Вот в принципе и все об этом скрипте. Я дам несколько рекомендаций по его использованию. Первая рекомендация у вас хороший инструмент по набору друзей но не стоит им злоупотреблять не стоит приглашать там больше 15 человек за раз особенно если у вас молодой профиль это первая рекомендация для всех рекомендация номер два я бы не рекомендовал этот скрипт использовать для развития своего основного профиля тут все очень просто вот если даже сейчас этот скрипт у меня работает в группе недвижимость абсолютно не факт, что люди, которые являются участниками этой группы, вступили в эту группу добровольно и правда интересуются недвижимостью. Скорее всего, многих из этих участников в эту группу просто добавили для того, чтобы показать, что эта группа массовая, что тут много участников. И чаще всего большинство вот людей из групп Facebook, Facebook если это не какие-то закрытые группы, они вообще этой тематикой не интересуются. Поэтому, если вы хотите именно грамотно развивать свой профиль в Фейсбуке, именно свой основной профиль в Фейсбуке, я вам рекомендую использовать социальный поиск, искать людей по каким-то интересам, по нужным вам критериям, просматривать их странички, смотреть, какая активность на этих страничках, вообще пользуется ли человек этой социальной сетью. И только тогда приглашать этого человека в друзья. Вот от таких друзей вам будет какой-то смысл и какой-то эффект то есть лучше иметь 500 живых друзей по вашей тематике чем 5000 непонятных накрученных людей которым плевать на то что вы делаете то есть пользы от таких друзей никакой не будет вот этим скриптом я бы рекомендовал пользоваться в том случае если вы раскручиваете какой то технический профиль и в принципе вам не важно кто у вас будет в друзьях лишь бы люди были лишь бы была какая то активность профиля но если вам скажем так не важно кто ваши друзья то я бы вам конечно очень рекомендовал для того чтобы быстро раскрутить профиль правильно подойти к оформлению вашего профиля лучше конечно всего раскручивать женские профили с какими то красивыми фотографиями профили на которых качественно подобраны фото аватаров и фото которые используются для шапки вашей странички. рекомендую если вы продвигаете женские профили использовать красивые ну немножко даже с элементами эротики картинки но не пере не перегибайте палку и желательно и аватарку и фото э, своей странички, шапки своей странички регулярно менять это привед к тому что к вам просто в женский профиль повалят массово друзья вот профили которые я развивал вот эти женские профили мои личные достижения порядка от ста друзей в сутки ко мне добавлялись то есть люди сами просились ко мне в друзья и все что мне оставалось делать это только подтверждать что я хочу с этим человеком дружить как вы понимаете когда к вам 100 человек ломится в друзья а Мое личное достижение в профиле было 850 человек. Я несколько дней не заходил в профиль. Женский зашел и увидел эту цифру, и она мне просто убила свои, своим количеством. Конечно, подтвердить 850 заявок, в друзья, руками нереально. Только поэтому я и использую скрипт который писался прям вот по моему заказу, это скрипт, который называется принятие заявок, в друзья. Это тоже очень простой скрипт, он не требует ну, никакой вообще настройки, это единственный скрипт, в который не надо лазить внутрь. Что вам необходимо сделать, чтобы с помощью скрипта принятия заявки, в друзья, подтвердить? Вам необходимо войти на свою страничку, нажать на друзей, вот, нажать на кнопочку запроса на добавление друзья, ну вот тут всего лишь пока 7 запросов. Вот эта вот циферка нас интересует. Необходимо подтвердить 7 запросов. Выбираю скрипт принятия заявок в друзья. В поле «Макс» указываю то количество, которое необходимо подтвердить. В моем случае это 7. И нажимаю на «Воспроизвести цикл». Здесь все наглядно. Вы сейчас прям сразу же сами увидите, что кнопочки начнут нажиматься магическим образом. Все. Сидим, курим бамбук. Опять же, этим скриптом я вам не очень рекомендую пользоваться в своем основном профиле, потому что всех подряд в друзья лучше, конечно, не брать. То есть, прежде чем нажать на кнопочку «Подтвердить», необходимо, конечно, зайти на профиль этого человека и посмотреть, кого вы принимаете в друзья. Будет ли вам какой-то смысл от этого человека или не будет. А вот для технического профиля, где берем всех и побольше, этот скрипт ну, – реальная находка. Итак, друзья, это в принципе все, что я хотел рассказать об этих двух скриптах. Я их объединил в группу работы с друзьями. Один посылает заявки в друзья, а второй в автоматическом режиме подтверждает заявки в друзья, которые сделаны вам. Если у вас возникли какие-то вопросы по работе скриптов, вам что-то не ясно, непонятно, я, конечно, в первую очередь рекомендую посмотреть видео, которое находится в плейлисте «Автоматизация Facebook». Вот он, этот плейлист. Доступен он из раздела «Плейлисты» с главной странички канала. Пересмотрите видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте их. В комментариях под видео я все комментарии которые пишутся на канале читаю и всем подробно отвечаю пожалуйста не задавайте мне какие-то вопросы в личных сообщениях вконтакте в скайпе и так далее потому что на личную переписку ну реально не всегда хватает времени а вопросы чаще всего одинаковые если вас заинтересовали эти скрипты и вы решите их купить Стоит каждый комплект скриптов, каждая группа из двух скриптов 250 рублей. Вот по покупке скриптов, пожалуйста, пишите мне в соцсети, на почту, либо в скайп, но ну, кому как удобно. Все мои реквизиты в описании каждого видео. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. Желаю всем счастья.